Здравствуйте, уважаемые друзья, вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик и с вами Евгений Филимон. Вопрос такой, бывает ли голубая туя? Голубой туи не существует в природе, я вам так скажу. Ко мне приезжают люди и говорят, мы купили голубую тую, у вас есть? Я говорю, нет, такой туи нету. Вы понимаете, что некоторые продавцы, добросовестные, недобросовестные, они продают тую голубую от кипарисовик Лавсена. он похож на тую, в принципе я не встречал, все выдают кипарисовик за голубую тую. Вы можете видеть кипарисовик Лавсена голубоватого цвета да красивое хорошее дерево но морозоустойчивость ниже среднего у меня один уже сгорел мы их поэтому и не культивируем шишечки у них вот такие вот можно тоже собрать семена и тоже посеять но мы его не культивируем потому что он не морозостоек у меня один сгорел эти более менее в тени поэтому более менее они себя адекватно чувствуют ну и то я не знаю что с ними делать потому что я так думаю что когда они повыше будут они просто опять сгорят поэтому скорее всего я их обрежу и сделаю такой формы красивой я не видел если вы даже в интернете вобьете голубая туя вам выйдет множество картинок с можжевельником с туей всякой разнообразной но только только не такой голубой туи которую предлагает в основном он хорошо черенкуется он хорошо размножается семенами он хорошо прививается но поверьте мне это не туя это кипарисовый Хотя и туя относится к семейству кипарисовых Но это кипарисовик Лавсона Хотя я и видел, что такие кипарисовики растут и в Московской области И до Урала они прекрасно себя чувствуют Но люди их укутывают, понимаете? Но укутывать большое дерево, он тем более очень большой На морях много разнообразных вот растений в Турции Например, кто бывает, привозит шишки там Сеет ее, выращивает, а потом в конце концов получается, что это у нас не туя и неизвестно что. Поэтому, уважаемые друзья, туя голубой не бывает.